Привет, друзья! Сегодня для владельцев плотера Scan&Cut приятная новость. Помимо онлайн-редактора Canvas Workspace, появилась возможность работать в приложении, не требующем подключения к всемирной паутине. Приложение устанавливается на компьютеры, работающие под системой Windows. Скачать программу вы можете на официальном сайте приложения или на сайте плоттера. Активные ссылочки в комментариях к ролику на нашем YouTube-канале. Среди предложенных устройств выберите свою модель, укажите систему Windows, установленную на вашем компьютере, подтвердите пользовательское соглашение и загрузка начнется автоматически. В случае, если загрузка не началась, кликните по ссылке. После скачивания программы перейдите в папку, где у вас хранятся загруженные файлы и запустите установку, либо кликните по иконке скачанного файла на нижней панели браузера. Если вы не продвинутый пользователь, то последовательно пройдите процесс установки, соглашаясь с предложенными мастером-установщиком вариантами. После установки, при первом запуске, в полях «Логин» и «Пароль» используйте данные, которые вы применяете для входа в онлайн-редактор. При первом запуске программа встретит вас приятным интерфейсом. Мне очень понравился этот ненавязчивый пастельный цвет. Хочется отметить, что появились первые элементы управления просмотром. Приближать и удалять отображение объектов на рабочем поле можно, прижимая клавишу Ctrl и прокручивая колесико мышки. Пользователи, работающие со шрифтами, могут забыть про многоходовый вариант создания текстовой надписи в конвертере и последующей загрузки текста в программу. Конвертер шрифтов TrueType встроен в приложение. Шрифты должны быть установлены. Удобный инструмент «Рука» поможет вам при работе с большими проектами. Приближаем, редактируем и перемещаем. Обратите внимание, у многих инструментов появились назначенные горячие клавиши. Это очень удобно, поскольку позволяет во время работы быстро менять функционал с помощью клавиатуры. В программе имеется возможность трассировки изображения. Благодаря тому, что это офлайн редактор трассировка работает гораздо быстрее и стабильнее. Владельцы плоттера с прямым и e Wi-Fi подключением имеют возможность передавать данные непосредственно из программы на ScanNCAD. К слову о передаче данных. Теперь существует три основных формата. Это SWPRG, родной формат программы, используется для хранения данных о рабочем проекте. FSM – формат плотера и СВГ векторный формат. Последние два формата импортируются в программу для создания уникальных проектов. Улучшена работа инструмента «Путь». Теперь узлы не такие крупные. Работать с этим инструментом стало гораздо комфортнее. А те, кто рисует и использует в работе графический планшет, оценят инструмент «Произвольный путь». В офлайн редакторе он также работает стабильнее, особенно это ощутят те, у кого интернет-соединение не такое быстрое. Появилась возможность работать со слоями. Это очень важное и полезное новшество. Оно позволяет четко определить порядок вырезания, в результате чего плодер не будет метаться от объекта к объекту и, как результат, сократится время работы. Настройки интерфейса программы позволяют выбрать мат соответствующего размера, определить систему измерения, вы сможете отобразить и скрыть линейки, мат, координатную сетку, привязать узлы к сетке, что позволит вам создавать ровные геометрические объекты, а также вы сможете выставить желаемый интервал координатной сетки. В целом у меня сложилось положительное мнение относительно этого редактора. И если производители продолжат работать программой и будут улучшать ее возможности, то нас ждет, не буду загадывать, что нас ждет, но уже то, что мы имеем, позволяет нам создавать сложные многослойные проекты. Всем хорошего дня, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. До новых встреч!